ФУ БЛИН! Ужас! ФУ! А что это? Я понимаю, у меня я не скорее всего этим. Хейлабас, hey, с вами я Вас. И сегодня у нас будет новый челлендж. И по словам новый, я подразумеваю новый. Так как он появился, ну, не очень-то и давно. Гениально, сказал. Это челлендж называется «Выбери правильный стакан, чтобы выжить». Сегодня мы до... Да. Суть заключается в том, что у нас есть 6. Шесть... Блин, ну я хотел так красиво делать. Суть заключается в том, что у нас есть 6 стаканов. Ну, поверьте на слово, их здесь ровненько 6. Вот 5, они, я их уже понял нормально. И тут еще один стоит, как бы. В эти стаканы будет налито что-то. То есть, есть стаканов 6, значит, в 3 будет налито что-то вкусное, что-то хорошее. Ну, а в 3 будет налито что-то мерзкое, что-то гадкое, что-то, что пить вообще не рекомендуется. И, скорее всего, вы будете сидеть в туалете. Ну, там у меня туалет, так что я буду сидеть там. Если я хлебну что-нибудь из заряда не надо. Что же у нас, собственно, есть здесь? По первым номерам у нас есть вода. Буквально, ну, обычная вода из-под крана. Вы думаете, тут продают воду? какую то вечерную, нифига подобного. Здесь просто взяли, налили из-под крана и продали под маркой Банаквы. Ну а так как сейчас дико жарко, мы сейчас просто изнемогаемся от жары. Ваше здоровье. Жара, пожалуйста, стань немножко меньше. 31 градус, плюс у нас горит свет, и мы просто сейчас ну, нереально, просто нереально изнемогаемся. Как же я сочувствую самому оператору, который стоит за камерой, ему жарко, он в водичку ходит. Подождите, подождите, я не могу на это смотреть. На! выживай. Тебе это понадобится! Давайте запускаем первую бутылку, это будет спра. Первая бутылка есть. Второй бутылкой у нас будет кока-кола. Второй бутылкой у нас будет кока-кола. Кока-кола. Блин, нас болталась жестко. Так, если у нас есть спрайт, кока кола и вода, это считается нормальным. Ну а теперь давайте заполнять злые стаканы, назовем их так. Ну а из плохого у нас есть хрен под названием домашнее, чудо называется хрень. На оси есть силь, она же соль. Есть яичко и есть подсолнечное масло. Ну... Теперь завозим в студию воду. Подождите, мы ее забудем. Теперь у нас есть вода. Отсчитываем три стакана. Ставим три стаканчика. Четко. Наливаем сто грамм. Так. What you say? Well, well. Но ну, а масло, так как оно, в принципе, не растворяется в воде, наливаем отдельно. Что там говорил Иван Гай? Масло, что попа не погасло, типа пьешь масло и ты становишься популярным. Сейчас проверим вано, сейчас проверим. Ну и чуть-чуть воды, потому что если хлебануть масло под солнечным, то я думаю, это будет не очень хорошо. И я знаю, что оно сейчас поднимется вверх. Кстати, красиво. Подними вот, кого то Смотри, как прикольно это выглядит. О, прикольно. Ну, сюда разбиваем яичком, честно, ложкой получится это сделать. Тоже. Ну, ничего, чем хуже, тем лучше. Искал лопут туда же. Ну, и что это за сопля, блин? Это что такое? Оо. Ой, пошла же. Ну что, пошли блины делать? Ой-фу. Юай, чкап. Вообще, по-моему, и вода с солью это тоже там для чего-то полезно. Какой крепкий. Хрен, кстати, очень крепкий. Как быдло пальцем. И, слушайте, зрители, вы это смотрите? Не, не Повторяйте это, не надо. Там и дебилы нам можно. Ну что ж, наши стаканы с гадством готовы. Также у нас еще есть трубочки. Так как я не буду увидеть стаканы, они будут закрыты вот этими вот отличными, скажем так, огородками, на которых написаны числа. Эти числа означают номер, как ни странно, стакана. И также у нас есть очень прикольный кубик, который мы будем бросать, какое число выпадет. Под тем номером стакана мне и придется выпить. Мой оператор поменяет все стаканы местами. Они будут стоять не так, как они сейчас стоят. И получается, что я не буду знать, из какого стакана я пью. Фух. Ну что ж... Начинаем <смех> экзекуцию. <смех> не знаю, что это слово означает. Что означает слово экзекуция? <смех> я тоже не знаю. <смех> не ну, дай бог, я сейчас выпью что-нибудь гарцкого. Стаканы мы поставили, а теперь самое время мне уйти на некоторое время, пока мой оператор поменяет все стаканы местами, и я не буду знать, что налито в них. Так, ой ёпери, как страшно. Кстати, я тут не вижу трубочки. А, ну что? Я вижу трубочку, спасибо. Так, ну что, что? берем кубик. О, меня кот хочет тоже выпить. Сеня, не надо, это, это плохо. Так, ну что ж, давай я подкину кубик, посмотрим. Пять. Да? Я <смех> не хочу! Вдруг наша тахацкая. Очень вкусно. Вот, вот я не. Это вода, вот... это вода обычная вода. Ага. Угу. <смех> вот, не верьте, его не надо. Честно. Тайна табачка. Да. На первый момент кажется, что как будто я наклоняюсь к стакану, и я вижу, что в нем налито, а потом такой, вау, что это такое выпил. На самом деле глаза у меня были закрыты. Да, закручивайся. Какая это хатство? Это вода с хреном и солью. Фу! Фу, какой он! Там еще частички хаэна плавают ужас. Фу! Фу! Фу! снимали. В смысле? Шутка. Смечо, знаешь, у меня был бы инфаркт. Берем кубик снова. И снова его бросаем. Что там? Два. Да? Да. Блин, я тебя так там, Масло? Число? Серьезно, масло? Сейчас ты в нгаем устанешь. Твою мах, какую идти. Блин. Ну же гадская, наверное, будет, до ужаса. Где она там, господи? Там. Вот она трубочка. Да, это трубочка. Блин. Ты не выиграл. Подпишись, попробуй еще раз. Да не, раз как я больше. Хорошенечко вот прям. Хорошенечко. Просто как вода. Чуть-чуть вкусно. -чуть вот прям затянусь много возьми. из дна. Да, я, серьезно, какой там просто. Нет, попробуй еще просто много и со дна. Гад что какое? А ну а если. Ой-ой. Можно бату, пожалуйста? Подожди. Эй, ты не вытянул колу, чтобы пить колу. Фу. он такой гадкое. Оно сначала на вкус как простая вода. То есть, ну такой, чуть-чуть есть, какой-то непонятный привкус. А потом, когда там же масло допустим, вниз ушло, и оно сверху. Ну конечно масло вниз Не, Нет, что масло как бы оно всегда уходит наверх. Это яйцо. А, это не масло? Это было яйцо. Ч, серьезно? Да. В Потому что масло. Блин. Ну, а, -а, а точно. Блин. Там получается вкус такой. Желток ушел вниз, да? Да. Вот в сверху такой вкус какой-то непонятный. А потом получается, что он такой становится тягучий, как, -как резина на низу. Оп. Один. О. -о, -о что меня пожаешь? Ты вывел третий. Что-то меня пожаришь. Что ты меня пожаришь? Билет, это оставшееся масло. Да? Да. Блинство, что. Меня тут хоть видно. Да, видно. Да где эта трубочка? Ну. Вот так, ты ее нашел, молодец Мм, нормально. Основно а так же яйцо. Гити Лесом. <смех> Это был спрайт. Ребят, ставьте 10 лайков, если хотите, чтобы он в следующем выпуске выпил полностью стакан с яйцом. Что-то ты меня недооцениваешь на 10 лайков. 30 лайков. И мы снимаем еще один видос такой же, только, только сделаем стаканов больше, например, ну сколько, оно? ну 10. И из них будет только. 4 давайте с хорошим. Останови это будет что очень гадкое, плохое, нервское, прям вообще ваш п. 30 лайков, договорились. И мы снимаем еще один видос в подобном формате. Только все будет намного жестче. Поехали дальше. все поменяли местами я, сейчас мне кажется что тут яйцо снова потому что снова я не вижу трубочку да? нет трубочка яйца да. три вот посередине зараза шесть три прикольно О, хо, хо, хо, ешки, хо, хо. а что терять то? все она уже недельный запор обеспечен пей выше, подними трубочку выше и пей за это масло, пей выше я тебе говорю, ну не надо наливать. Фу! Фу! Фу! Фу! Фу! Фу! Фу! Фу! Фу! что ты Фу! Фу! Фу! Фу! не Фу! Я Фу! Пон понял, Я понял, Фу! Фу! Фу! гадство. Судьбы. <сёк> Что там? Ну покажи как-нибудь. Четыре. Хорошо. Четыре. Что меня <сёк> животка крутит серьезно. <сёк> я трубку курил, если был майк, да? Но <сёк> ты не моряк, поэтому становишься. <сёк> ты морячка <сёк> я, <сёк> ты морячка я, моряк ты, барбачка я рыбак. Ты на суше, я на студии записываю вот это. Вода обычная? Пей. Вода обычная? Пей, да, это обычная вода. Пей много. Да ну тебе в баню. Нет, ты пей, серьезно, это обычная вода. Фу, блин! <свят> Какая вода, иди ты! Знаешь, это куда? куда? вода, то есть какая разница какой цвет, это вода, просто такая ватка у детей. <свят> <свят> Блин, это очень... Аж в глазах по тем ел от юмора. Все... Фу. Да нифига оно ну не как вода, оно ну как... Как яйцо с водой. А теперь, для зрителей, посмотри, что находится под табличкой номер один. Это яйцо? <свят> а это что? <свят> <с doit> это что? Это масло? Нет, тут масло под табличками настрелить. Может, неинтересно. А что это? А что за что это? Я что-то не видел, чтоб ты ходил в туалет до последней съемки. Скажите, кто это? Проведи вкусовой анализ. Вы... Да я вообще ничего не понял, у меня вкус сколько вода. Это. это соль с хреном? Соль с хреном выглядит вот так. А это тогда что? А что это? Вы узнаете в следующем выпуске, если наберете 35 лайков. Вот именно. Пять. У um, меня вот эту хрень вижу, так что мне пофиг что-то. О, хорошо. Хорошо, ваше здоровье сна. Поведи, пожалуйста все Да! короче ребят суть заключается в том что сейчас стоит четыре стакана и по всей видимости как я хотел в одном должно было быть прям вообще ну гадско гадское гадство то есть это все все плохое смешанное в одно и в трех должно было быть что-то нормальное но оператор мой решил делать совершенно по-другому теперь в... я так понял трех все плохо и в одном только все хорошо. Mm. Это мне надо будет выявить, что самое плохое с залпом. Ой, блин! Мама, пожалуйста, ты смотришь этот ролик? Папа, ты тоже смотришь этот ролик? Извините, что я такой тупой. Просто извините, но у меня работа такая. Ой, блин! Да, печоки нету. Такого пункта у нас нет. Блин, вот это ты кинул... Один. Один? Один, так один. один, так один. Хорошо. Стакан номер один. Ты можешь посмотреть, что тебя там ждет. Ты же залпом должен шуфить, то есть без трубочки. Похоже на ягурт? Это вода с хреном и солью. А, блин, там же все смешано! Там определенные вещи смешаны, это яйцо с водой с хреном и солью. Блин, я щас вывернусь, занимаюсь производственным йогуртом, а спасибо, ой, блин Я щас вывернусь, сто процентов Можно хоть тазик возьму? Сходи за тазиком, да, конечно Не выплевывай сразу, ты должен выпить это, а не выпить Я понимаю, у меня вывернусь, скорее всего, этим Выпинить, так вывернусь Какой А теперь внимание, отверни листочки и посмотри, что тебя ждало при других номерах. Номер два. Спрайт. Обычный спрайт. Номер три. Это смесь абсолютно всего, что было в этом выпуске. Это кола, спрайт, масло, хрен, вода. Что еще? Лицо. Ну и в последнем стакане сюда стало масло с хлебом. Ты рад, что ты снял этот ролик? И вот именно такие пальцы вы должны поставить под ролик. Да, ребят, это было очень рад, то, что я выпил. Никогда в жизни, будь, будь хоть бы хоть предложат любые деньги, не пейте. Что это было? Это была вода, хрен, соль и что еще? Яйцо. Яйцо. Никогда, ребят, я не знаю, какие у будут последствия после того, что я выпил. Моим охранителям что будет? Подождите. Но мы сняли это. Ура! Просто давай пять. Ну что ж, ребят, огромное вам спасибо за просмотр, что вы посмотрели этот вот видос, в котором я мучился, никогда это не делайте, это можно только нам, потому что мы безбашные. Огромное спасибо вам за внимание, надеюсь, вам это понравился, и как мы с вами договорились, 30 лайков, ну, уже 35, ну ладно, тут договаривались же, 30 лайков, и мы снимаем видос, в котором это все будет разы хуже. 4 стакана нормального и 6 стаканов... Ой, блин, и 6 стаканов плохого. 4 нормального, 6 плохого. Хотите это увидеть? 30 лайков и видео уже на канале. Все. Огромное спасибо. С вами был я, вас, оператор. Огромное спасибо. Удачи. Пока. Пошел в туалет. Вот. Я то, что было 30 стаканов. Я останавливаюсь.